Раскрыта страшная правда о реальных целях и планах теневого мирового правительства. Представь себе рычаг. Если ты его дернешь, половина населения Земли погибнет. А если нет, через сто лет люди исчезнут как вид. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас очень важное видео. Видео, в котором я поговорю с вами на по-настоящему запретные темы. Впервые впервые за всю историю этого канала я вам показываю вот эту вот схему. Этот видеоролик может абсолютно поломать все ваши представления о нашем мироздании, о прошлом, настоящем и будущем. Ведь та информация, которая будет в нем представлена, практически не совпадает. Как с той информацией, которая льется из российских СМИ, так и с той информацией, которая льется из украинских и западных СМИ. Как сделать так, чтобы Европа сама разорвала выгодную ей связь с Россией? Очень просто. Надо устроить войну между Россией и Украиной. Пользуясь тем, что основные трубопроводы проходят как раз через территорию Украины, можно взрывать эти трубопроводы, обвинив в этом Россию. При этом весьма желательно сделать так, чтобы эта Россия напала на Украину. Как все это провернуть? Для этого необходимо посадить у власти в России своего человека, Путина. После чего на протяжении многих лет промывать мозги простым россиянам с помощью СМИ. Поэтому это видео я советую вам смотреть только в том случае, если вы человек, который способен смотреть на вещи максимально объективно, а также способен допускать то, что вы можете в том или ином ошибаться. Оссоны, Бельдербергский клуб, Ватикан, Опус Дэй и мафия. Что связывает эти структуры? Сколько еще тайных организаций и секретных орденов задействованы в мировой политике? И кто же в действительности принимает ключевые решения, от которых зависит судьба государств и народов? Джон Колман, офицер английской разведки Ми-6, имел доступ к сверхсекретным документам. По крупицам, сопоставляя информацию, Колман смог восстановить структуру теневого правительства мира. Представьте могущественнейшую группу, которая не признает никаких национальных границ, члены которой несут ответственность исключительно перед другими членами группы. Благодаря этому видео вы сможете осознать и понять, что на самом деле и почему происходило в прошлом, и что самое главное –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 Представьте себе, что вы председатель тайной и очень могущественной организации. Долгие годы ваша организация боролась с Красной Империей. Сначала, после Первой мировой войны, вы создали в поверженной Германии нацистскую партию. Они всем были обязаны вам, финансово-экономически-политически. Поэтому вы ожидали, что они будут послушными марионетками в ваших руках. Аналогично в Азии вы помогли Японии. На острове не было никаких полезных ископаемых, и они также были целиком и полностью зависимы от ваших поставок. Вы накачали их оружием, деньгами, и технологиями и хотели натравить на Россию с двух сторон. После того, как Россия была бы повержена, вы прекратили бы кормить своих боевых псов и легко уничтожили бы их. Но псы, оказалось, тоже хотели жить и прекрасно понимали приготовленную для них участь. Поэтому они, когда набрались сил, напали на своих хозяев сами». Пришлось вам своими руками помогать своему врагу под названием СССР, которого вы же сами и создали, разрушив Российскую империю. И в итоге во многом именно ваша помощь привела СССР к победе над гитлеровской Германией. Поняв, что победить русских в открытом противостоянии невозможно, вы решили сменить тактику и объявили холодную войну – войну экономик и идей. Для этого после Второй мировой войны на европейском континенте вы в 1957 году поспособствовали созданию Европейского экономического союза – ЕС – Противовес Советскому Союзу и его Совету экономической взаимопомощи социалистических государств, поддержав ЕС экономически и политически. Чтобы превратить ЕС из аморфного образования стран, где каждый борется за свои национальные интересы, в единую структуру, вы не стали противодействовать европейским финансовым кругам в их историческом желании и еще до Первой мировой войны создать Европейский союз с едиными структурами управления, единым таможенным пространством и единой валютой». Первая попытка создать единый экономический и валютный союз была предпринята еще в 1969 году. Но этому помешало крушение бреттон системы в 1971 году. В 1979 году была создана Европейская валютная система и Европейская валютная единица ЭКЮ 1979-1998 года. Экономика Европы росла, в то время как СССР сотрясали экономические проблемы. Многим это кажется невероятным, и тем не менее это факт. В конце 20 века именно Россия стала точкой пристального внимания клана Рокфеллеров. И можно лишь догадываться о том, какую роль на самом деле сыграли американские финансисты в новейшей российской истории. Нам удалось найти в недавнем прошлом России весьма неожиданные факты. 1989 год. В СССР визит высоких гостей. Москву посещает делегация так называемой трехсторонней комиссии международной организации, официальная цель которой – обсуждение и поиск решений мировых проблем. Между тем ни для кого не секрет, трехсторонняя комиссия в действительности всего лишь одна из структур Вильдербергской группы. Связи с так называемой мировой закулисой были руководителем нашей страны, установлены гораздо раньше, чем мы думаем. Известно там связи Горбачева с американской, с английской элитами. Один из отцов-основателей бильдербергского клуба вдруг приезжал, решал вопросы, вот с ним соглашались и дело шло. И вот ваша тактика сработала и Красная империя рухнула. Вы победили. Трубадуры провозгласили вашу окончательную победу. Конец истории. То есть, как вы уже поняли, я надеюсь, что поняли, я хочу интерпретировать события, которые происходят от лица мирового правительства на протяжении всей нашей истории, интерпретировать их так, якобы они происходят от вашего лица. То есть я хочу, чтобы вы поставили, или во всяком случае попытались поставить себя на место того самого теневого правительства мира. Ну, для того, чтобы максимально погрузиться в эту ситуацию и максимально приблизиться к истине. На мой взгляд, это нам в этом поможет. Также нам в этом поможет вот эта вот схема в виде пирамиды, которая сейчас на ваших экранах. Хочу обратить в первую очередь ваше внимание на самый пик пирамиды, где очень мало виднеется такой красный глаз. Да? Вот этот глаз, на мой взгляд, и является тем самым мировым правительством, структурой, э, о которой на 100% мы, скорее всего, никогда не узнаем. То есть мы, скорее всего, никогда не узнаем, что за люди там состоят, какими технологиями эти люди обладают, и это независимое расследование, которое я снял, оно создано не только из догадок, но и из различных фактов, которые мне удалось найти на протяжении достаточно долгого времени в различных весьма компетентных источниках. Поэтому впервые, впервые за всю историю этого канала я вам показываю вот эту вот схему. Еще раз обращаю ваше внимание. Глаз сверху, то есть это, чтобы было понимание, теневое правительство, так называемое, будем так называть. Ниже идет некая структура, либо группа людей, либо какая-то династия или клан, который также нам неизвестен, и мы навряд ли о нем когда-либо узнаем. Но он является той самой прослойкой, тем самым связующим звеном между теневым правительством и 13 самыми влиятельными семьями в мире, вот, они идут ниже. Что это за семьи? Я говорить сейчас не буду, потому что если я озвучу эти фамилии, это видео наверняка заблокируют, и так уже было раньше. Э -э информацию о них вы можете без труда найти в интернете, можете вписать 13 самых могущественных семей и вам выдаст соответственную информацию. Э -э суть в том, что о них уже известно, как вы поняли, и они Досконально, конечно же, знают о существовании теневого правительства, но не знают, скорее всего не знают, кто именно состоит в этой самой верхушке, вот, кто именно составляет этот глаз, который маловиден нам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 как именно Советский Союз будет интегрироваться в мировую экономику? Технологии управляемого шока. Сначала страна, ее экономика повергается в экономический шок, в депрессию. Стремительно обесценивается национальная валюта. Естественно, можно гораздо более дешево купить недра, промышленные предприятия. 1991 год. Вот так российская экономика интегрировалась в экономику мировую. СССР рухнул, начался экономический кризис, безудержная приватизация и так называемый парад суверенитетов. Но вот беда. Структуры, которые вы создали для борьбы с красными, теперь из союзников превратились в ваших конкурентов. Новая европейская валюта, евро, начала стеснить доллар. Если в 1970 году доля доллара в международных расчетах составляла 85%, в 2001 году 71%, то к 2022 году уже 58,8%, при этом доля евро растет 26% на сегодня. Для сравнения, доля юаня 2,8%. Поэтому теперь перед вами стоит задача сокрушить евро, превратить ЕС из конкурентов в послушных вассалов. Как проще всего разрушить любую экономику? Очень просто, надо лишить ее поставок энергии. Так были в конце второй мировой войны разрушены экономики Японии и Германии. Без нефти любой флот, танки и самолеты всего лишь металлолом. Из собственных энергоресурсов у современной Европы только уголь и атомные электростанции АС. Нефть и газ поставляются из других стран, и главным образом до 2022 года они поставлялись из России. 30% и 40% от общего потребления ЕС соответственно. Значит нужно ликвидировать европейские источники энергии, а затем прекратить поставки из России. Однако открыто начать экономическую войну, значит понести существенные потери и вызвать озлобление у бывших союзников. Значит надо ослабить ЕС руками самих же ЕС. Чтобы это сделать, надо решить пять задач. Они ставят задачу соответствующую тому связующему звену, которая связывает 13 могущественных семей и их к примеру ставить задачу сократить население до 2 миллиардов человек до 2030 либо до 2040 -го года к примеру просто говорю либо задача перейти до 2030 -го года полностью на возобновляемые источники энергии то есть на так называемую «зеленую энергетику» — целиком и полностью перейти. Это только примерная приблизительные задачи, задачи, о которых мы с вами можем знать либо догадываться. Эти же 13 семей в свою очередь передают соответствующее указание уже дальше, ниже. А ниже у нас идет так называемый «Комитет 300» — организация, которая также состоит из представителей различных самых могущественных кланов, семей, структур и организаций мира. Вот комитет 300, он уже с большей части догадывается о существовании теневого правительства. И лишь единицы из этого комитета знают, что это правительство существует. Ну, конечно же, они так же, как и 13 могущественных семей, не знают, кто именно состоит в этом правительстве. Идем ниже. И вот ниже у нас уже идут остальные могущественные семьи и кланы, Самое могущественное в мире, помимо тех 13, о которых шла речь выше. И вот начиная от них и вплоть почти до самого, ну, до самого низа пирамиды, у нас различные структуры, организации, корпорации, государства, президенты, образование, медиа, религии, Эээ, то есть все-все-все, да, из чего состоит наш мир, начиная от так называемых элит, заканчивая нами с вами, обычными людьми, которые э, находятся в самом низу пирамиды в виде вот, обычных баранов, вот это все, оно уже только догадывается о существовании некого мирового правительства, то есть многие, большинство, конечно же, не догадываются, некоторые догадываются, такие люди, как мы с вами, э, но для всех них, эта тема является табу, то есть запретной, потому что если кто-то всерьез начнет говорить об этом, утверждает, что это мировое теневое правительство существует, к примеру, какой-то президент или серьезный, или серьезный политик, либо же владелец какой-то серьезной транснациональной корпорации, то этого человека тут же перестанут абсолютно воспринимать всерьез. Это катастрофически повлияет на его репутацию, и как следствие он, скорее всего, лишится своего, своего поста, ну и своей репутации соответственно. Так как, ну, это было сделано специально, чтобы тех людей, которые начинают приближаться к истине и говорить об этом в открытую, тех лидеров общественных мнений, еще слово может действительно приблизить и остальных людей, уже обычный плепс к реальной истине, специально сделано так, чтобы этих людей... После того, как они начнут об этом высказываться, начали приравнивать к различным э, сумасшедшим, либо полусумасшедшим, как они их называют, конспирологам, которые верят в то, что нашу Землю захватили репсилоиды, каждый второй это инопланетянин, Земля вообще плоская, э, она лежит на трех китах, а они, в свою очередь, на черепахе, либо наоборот, неважно. Суть в том, что сразу автоматически приравниваются так называемые конспирологи, вот конспирологи, к той области людей, соответственно, они абсолютно перестают восприниматься всерьез. И, конечно же, еще раз повторюсь, это сделано целенаправленно для того, чтобы обезопасить те самые элиты, которые находятся на самой верхушке, о которых мы навряд ли когда-то узнаем. Можете поставить на паузу, кто хочет потом попереводить то, что написано на английском языке, на вот этой вот пирамиде, каждый пункт. Я не говорю, что 100% структура мирового правительства выглядит именно так, но я говорю, что с высокой долей вероятности она может выглядеть либо так, либо очень приближенно к этой схеме. По данным Колмана, у теневого правительства есть несколько крупных структурных подразделений. Идеологическое – Ватикан. Основные рычаги – церковь, тайные ордена и легальные гуманитарные организации и фонды. «Финансовая», «Вильдербергский клуб» и созданный в 1921 году «Совет по международным отношениям». Эти структуры объединяют американскую и европейскую финансовые элиты и контролируют Федеральную резервную систему США, Нью-Йоркскую фондовую биржу и ведущие средства массовой информации. Сюда же относится трехсторонняя комиссия. Представители США, Европы и Японии занимаются глобальным планированием и вопросами перераспределения ресурсов. Научная. Римский клуб, объединяющий ведущих представителей культурной и научной элиты. По данным Колмана, мозговой центр теневого правительства, Тавистокский институт человеческих отношений, Силовое, Пентагон, ЦРУ и другие спецслужбы Европы и США. Но каковы же цели этого мощного объединения? Зачем развязываются войны и конфликты? И главное, какое будущее готовит человечеству, 300 самых влиятельных персон мира. Первое. Привести к власти в ЕС ручных правителей, не способных на решительное самостоятельное действие, которые будут работать по указке из Вашингтона. Решение этой задачи в Европе было облегчено тремя главными обстоятельствами. Во-первых, Европа со времен Второй мировой является оккупированной территорией одних только бас НАТО, считая американских, на ее территории 625. Во-вторых, система выборов устроена так, что без денег никакая партия практически не имеет шансов на победу. Значит, надо всего лишь Поддержать финансово нужную партию. И в-третьих, в Европе, как и в России до 2015 года, действует высокоэффективная система отбора и воспитания перспективной молодежи. Действуют различные программы подготовки лидеров. Обменные программы, центры лидерства, открытый мир. И это не считая программы подготовки так называемых «независимых» журналистов, в кавычках, конечно же, Джорджа Сороса и лиц, банально завербованных спецслужбами. Именно поэтому мы имеем в Европе сейчас такое количество лидеров, максимально лояльных США. Люди, которых никоим образом нельзя поставить рядом с политиками прошлого. И опять же, вот эта вот схема, эта структура мирового правительства, которая сейчас на ваших экранах, и о которой я говорил вам ранее, она как нельзя лучше объясняет противоречия в версиях о существовании мирового правительства. Ведь, как было заявлено в том видеоролике, который был на ваших экранах, который я для вас приготовил, было заявлено, что в планах как бы, того самого мирового правительства, на чье место я призвал так умственно, да, стать вас и представить, что вы действуете от его лица, либо вы и являетесь членами этого правительства, так вот, эм, не коррелируется, абсолютно не коррелируется временами действия этого самого правительства, о чем я сейчас говорю, то есть не коррелируются их действия, с тем, что происходит на самом деле И многие вещи становятся Нелогичными К примеру, то что они хотят ослабить Евросоюз То есть, казалось бы Евросоюз это их структура Которую они сами создали Напомню, до этого они сами же создали И Гитлеровскую Германию И Японскую империю На тот момент, затем сами же они Создали, или еще перед этим Перед этим, конечно же Советский Союз, разрушив Российскую империю. Потом их задачей стало, по причинам, которые я также приводил, задачей номер один стало разрушить, уничтожить гитлеровскую Германию, так как они вышли из-под контроля, так же, как и Японская империя. Затем их прицел пал на Советский Союз, опять же. А вот сейчас, соответственно, уже судьба современной России практически предрешена по понятным причинам. И становится вопрос об ослаблении Евросоюза, ведь он становится опять же мощной силой. Особенно он и станет на фоне поражения России в войне с Украиной. Казалось бы, если все это мировое правительство держит все перечисленное под контролем, если все это его структуры особенно Евросоюз, то для чего им разрушать Евро и уничтожать Евросоюз? Объясняю. Тому самому мировому правительству, которое находится в самой верхушке этой пирамиды, о которой я вам говорил, ему абсолютно, на мой взгляд, фиолетово. Кто там кого будет разрушать, кто с кем будет воевать, каким образом. Они ставят, они ставят просто глобальные цели тем, кто находится ниже. Вот этим 13 самым могущественным семьям эти семьи уже разбивают эти суперглобальные цели, например, как сокращение населения планеты Земля, к примеру, до 2 миллиардов, либо до 1 миллиарда человек. Они разбивают эти цели на менее глобальные, то есть они уже придумывают, как этого достигнуть, с чего нужно начать, где нужно организовать ту или иную войну, ту или иную революцию, где нужно запустить тот или иной финансовый кризис, который станет в свою очередь толчком, к началу цепочки других событий, которые также за собой повлекут развалы империй, больших государств, ослабление тех или иных государств, сокращение населения в той или иной точке планеты, в районах, в первую очередь, которые особо перенаселены, создание искусственного голода и так далее, и так прочее. При этом, когда они ставят каждую из целей, они пытаются сделать так, чтобы в итоге... Благодаря достижению той или иной цели априори достигались и другие подцели, то есть менее значимые задачи, но также очень важные. Передается это все в комитет 300 и там они уже в комитете 300, большинство из них заинтересованы в первую очередь в финансовом обогащении ну и, конечно же, во власти, и они, соответственно, дальше разрабатывают те цели, которые передали им свыше, доводят их полностью до ума, с их точки зрения, и только потом уже бросают ростки этих идей дальше, в высшее общество, но, тем не менее, в то общество, которое находится ниже них, бросают ростки этих идей спонтанно, через СМИ, либо прямыми указаниями, но в итоге так или иначе запускают ту череду событий, которая, когда начнет происходить, она будет так или иначе влиять на те или иные структуры, организации, корпорации, семьи и кланы, которые находятся по иерархии ниже, она будет влиять на них, подталкивая их, тем или иным событиям, которые в итоге запустят свою цепочку событий. И так это идет все по пирамиде ниже, ниже и ниже, и в итоге докатывается до самой нижней точки этой пирамиды, где находятся обычные по имению бараны, то есть мы с вами, обычные люди. О чем я говорю? То есть это все проходит длинный путь, начиная от верха пирамиды, от тех, кто является реальными управленцами, когда они говорят, что нужно сократить, к примеру, население планеты Земля до 2 миллиардов человек в течение 20 лет, все это проходит огромный путь и в итоге доходит до обычных, еще раз повторюсь, баранов, которые, к примеру, с оружием в руках идут воевать, идут устраивать какие-то теракты, идут в политику, пытаются пробиться, да, и в итоге некоторые пробиваются для того, чтобы там заявить о каких-то своих амбициях и так или иначе стать еще большей марионеткой все тех же, кто находится сверху. Деградация политических лидеров на лицо, а их полная зависимость от США прекрасно осознается самими европейцами. Второе. Заразить ЕС экологической повесткой. Это позволит уничтожить угольную энергетику, как самую грязную с экологической точки зрения. А если испугать мир еще и возможностью радиоактивного заражения из-за аварии на АЭС, то можно закрыть еще и все АС в Европе и Японии. И тут еще так удачно случается Чернобыль из-за некоторого странного эксперимента, а потом еще и Факусима в Японии. Большинство АС в Японии закрывается, как и в Германии, и во Франции, и других странах ЕС. Если Франция раньше являлась продавцом электроэнергии, то теперь она стала покупателем. Заражение зеленым сумасшествием привело к активному строительству средневековых ветряков. Выдавая это за новое слово в технике и строительстве солнечных панелей, что привело к существенному подорожанию электроэнергии и утрате устойчивости ее выработки. Промышленность требует наличия постоянной составляющей мощности электроэнергии, независимо от времени суток и наличия или отсутствия ветра. А пики потребления утром и вечером, то есть как раз тогда, когда солнечные панели не работают, требуют работы тепловых, в первую очередь газовых электростанций. В условиях закрытых собственных угольных и атомных электростанций Европа не уменьшила, а увеличила свою зависимость от поставок газа из России. И вот тут следует третий акт трагедии. 3. Разорвать связь Европы и России. Разорвав связь Европы и России, Европа лишится дешевых энергоресурсов. Цены на них подскакивают до небес. И вот тут-то США может помочь Европе дорогими СПГ, хорошо заработав на этом. При этом производить что-либо в Европе становится невыгодным, и производители начинают бежать из Европы туда, где условия для производства лучше. Значит надо к этому времени создать для европейских производителей выгодные условия в США, чтобы они бежали туда, куда нужно.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 Для этого необходимо посадить у власти в России своего человека, Путина, после чего на протяжении многих лет промывать мозги простым россиянам с помощью СМИ, настроив их против Украины и всего остального мира. Накачать Россию ненавистью к Украине, подготовить ее вооруженные силы, уничтожить экономику России путем тотального воровства на всех уровнях и разграбления ресурсов. Сделав так, чтобы заработать можно было только на войне, то есть фактически превратить население целой огромной страны в наемников, в пушечное мясо, которое не жалко. Чем больше русские и украинцы будут убивать друг друга, тем лучше. Чем больше будет нанесено экономического ущерба России или тем областям, которые Россия оккупирует, тем лучше. И тут мы плавно подходим к тому, почему же зачастую решения, планы и задачи мирового правительства не исполняются безукоризненно, так как им хотелось бы. Все потому же, да потому что большинство и структуры, и организаций, и людей, состоящих в пирамиде, которую я вам показал, они не верят в существование мирового правительства, они пытаются достигать свои цели и задачи, в большинстве подавляющих случаев задачи, которые в итоге будут приводить все к наибольшему и наибольшему их обогащению. И большинство из них даже не подозревает, что они сами того не хотят и не подозревая об этом своими действиями, благодаря стремению, стремлению к собственному обогащению, так или иначе выполняют планы того самого теневого правительства, которое находится в тени в самом верху пирамиды. То есть им не отдают прямых приказов, подавляющему большинству президентов не отдают прямых приказов сделать то или иное событие. Их ставят в условия, в которых они будут вынуждены сделать то или иное событие. Понимаете, да? Причем еще раз повторюсь, в большинстве случаев они могут даже не догадываться, что э, они действуют по плану, как часто говорит Путин. В строгом соответствии с графиком, по плану. Возможно, Путин, Байден, такие ну, люди, которые являются президентами самых могущественных или одних из самых могущественных и больших стран на планете, возможно, они имеют даже какие-то прямые или полупрямые связи с реальными управленцами, и то навряд ли. Понимаете, да? Плюс-минус теперь о чем речь. То есть, это огромная схема, где много различных перипетий и переплетений, интересантов, выгодоприобретателей ну и различных помех соответственно Этими объясняется то что далеко не всегда все идет в точь по планам того самого теневого мирового правительства если что-то идет не по их планам к примеру как вот Гитлер вышел из-под контроля в свое время и начал Воевать против своих хозяев, к примеру, как вот сейчас Евросоюз справился с тем экономическим кризисом, который уже вот-вот назревал из-за ресурсного голодания, которое в свою очередь возникло из-за того, что Россию вывели из рынка мирового энергоресурсов, и соответственно Евросоюз смог диверсифицировать ресурсы и найти им замену. К примеру, Польша сейчас берет газ из Норвегии, вообще уже давно причем не берет газ из России. И так большинство других стран Евросоюза смогли выйти из этой кабалы, и сейчас цены на энергоресурсы в мире уже опустились до цен 2021 года. Скорее всего, это не входило в планы мирового правительства. Поэтому сейчас они начнут разрабатывать другие, соответственно, планы, задачи и постепенно их реализовывать. Россия будет ослаблена войной и санкциями. Пользуясь неизбежным снижением уровня жизни в России и благодаря целой армии подготовленных вами людей, вызвать в России цветную революцию, приведя к власти в том, что останется от России нужных вам людей. 4. Подготовить в Европе протестный электорат После того, как энергетика самой Европы будет ослаблена руками самих же европейцев, а связь Европы и России разрушена, в Европе неизбежно возникнет финансовый кризис. Производить что-либо с Безумно дорогой энергией станет крайне сложно, и вся промышленность, особенно энергоемкая, вынуждена будет либо бежать, либо умереть. Все это означает резкий рост безработицы, волнение на улицах. Значит, нужно во главе профсоюзов поставить нужных людей и поддержать протестующих финансово. Но здесь есть одна заковыка. Главной действующей силой любого протеста и цветных революций в том числе является молодежь. А Европа состарилась. Средний возраст в Евросоюзе на сегодня составляет 44,6 года. В Германии 47,8 лет, Италии 46,5 и так далее. Кто протестовать-то будет... Как решить эту проблему? Опять же, очень просто. Надо организовать в Европу поток беженцев из бедных стран. Чтобы сделать это, надо с одной стороны устроить хаос в странах Африки и Ближнего Востока, что было сделано уже давно, а с другой стороны помочь беженцам достигнуть Европы, что уже давно делается. Причем вам нужно заставить Европу принять их с распростертыми объятиями, заставить тратиться на них. Именно эти люди, когда наступит кризис, им не на что станет жить и будут разносить Европу на куски. 5. Подготовка финансового кризиса в Европе Для финансового обрушения ЕС – как и вообще в любой войне, бить, скорее всего, будут в самое слабое место. Самое слабое место ЕС – это юг. Италия, Испания, Греция, Португалия. Их совокупный долг в 7 раз превышает возможности механизма стабилизации ЕСМ в размере 700 миллиардов евро. Долги одной только Италии на сегодня достигли огромных 2,75 триллиона евро. Поскольку ЕЦБ принял решение выкупать долги проблемных стран, то проблемы Италии – это долги всего ЕС. Если какая-либо из стран Юга объявит дефолт, то это немедленно вызовет огромную финансовую дыру в ЕЦБ. Я уверен, что долгие годы США скупали долговые бумаги стран Юга, чтобы предъявить их все к погашению разом в нужный момент. Ну и наконец, на завершающем этапе трагедии надо помочь на выборах правым партиям, тем, кто будет за выход с ЕС. Так ЕС распадется и по факту евро исчезнет. Это простой и логичный план. Для его реализации нужны только ресурсы, влияние и время. А теперь скажите себе, разве не реализацию этого плана мы наблюдаем сегодня в мире? И кто-то после этого может отрицать наличие теневого мирового правительства? Что может быть более ярким доказательством его существования, чем то, что происходит сегодня на наших глазах? Сейчас, скорее всего, после развала полного России, они продолжат вскармливать другого мирового монстра, такого как Китай, для того, чтобы потом из него сделать очередного глобального врага всего человечества и начать его постепенно уничтожать. Сперва экономически, а потом, возможно, и военно, что приведет опять же к переделу мира, к переделу сфер влияния, к тотальному сокращению населения планеты, к серьезнейшим мировым экономическим кризисом, которые приведут к другим вещам, которые выгодны опять же тем, кто это все задумал и так далее и так проще. То есть в итоге, если сказать в общем и в глобальном масштабе, то так или иначе действия мирового правительства в основном сводятся к тому, чтобы создавать, а потом разрушать различные империи. Начиная от гитлеровской Германии или, ну, скорее всего, это началось гораздо раньше. Я сейчас говорю о той истории, которая нам более-менее достоверно известна, потому что что было там в 19-м, 18-м, 17 веке, сейчас сказать тяжело, так как история, скорее всего, регулярно переписывается. Опять же, переписывается так, чтобы это было выгодно тем, кто сидит сверху. Так вот, в основном они... Своими действиями так или иначе подпитывают, создают, взращивают различных монстров, таких как в свое время Гитлеровская Германия, сегодня Путинская Россия, а потом их уничтожают. То же самое мы видели и с Российской империей, и с Советским Союзом. То же самое сейчас разворачивается на наших глазах еще раз повторюсь с Путинской Россией. Следующий на очереди, я думаю, Китай, который во многом также взросшен Западом, ну, потому что все, что продает Китай, большинство подавляющее из того, что продает Китай, он продает на Запад. Но потом будет кто-то другой, взросшен, а затем уничтожен. Почему? Потому что, по их мнению, так должна пульсировать история, так они контролируют популяцию людей на планете, так они контролируют... Загрязнение окружающей среды, по сути, уничтожение нашей планеты, темпы его уничтожения и так далее, и так проще. Превратить сильное государство в сырьевой придаток, разумеется, не так просто. Однако первые шаги Комитета 300 были весьма успешны. В 91 году Советский Союз, когда-то внушавший страх и Европе, и США распался. Казалось, еще немного, и цель будет достигнута, но блицкрик не удался. Пишите свои мнения в комментариях к этому видео на тот счет, что вы думаете по поводу всего увиденного и услышанного. Также обязательно, еще раз напомню, подписывайтесь на этот канал, если вы еще не подписаны. Жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем, а также поддерживайте это видео лайками. Берегите себя и надеюсь до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока!